Пришел, увидел, победил, так говорят, но я уже почти без сил. Усталость мой наряд я устал, нет больше сил бороться, завязал, курить не брошу и пить тоже.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 сводятся к нулю но одиноким не хочу быть может я свое найду когда сильнее захочу ну а сейчас я кажется устал не больше сил бороться завязвязать не брошу и пить тоже так сказал один знакомый мой хороший я устал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 Больше сил бороться завязал Курить не брошу и пить тоже, так сказал Один знакомый мой хороший, но я не он И быть похожим... Thank you.